Ладно, всего доброго, Добрый хорошего день. дня, до свидания. Полторы минуты жизни в никуда. Сказал человек, который может полдня в тиктоке просидеть, да? Тут тайм-менеджмент резко активировался. Ты двуличный да ты человека. Невский район. Прохладно. А домой тебе. А до дома не близко. Вот. Three, two, one. On был и он дам да дам это все это штаны штаны и будет сейчас, малый пустите, пустите меня, пожалуйста Друговое побоище, блин, дубль раз. Кстати, на въезде получше стало, чем было. Плежит, поедет, как по маслу, блин, скажи. Ну, какой не первый, я надеюсь, да, мы на первой передач. Жопка, жопка, иди к нам. Вот. Тут типа намет на асфальт. Давай поехали только Я сейчас приду. Чего, блять? Да уйди ты. Да, ладно, Чего? все, все, пока Чего? До свидания, все, я ушел. Чего, приехал, Не, я просто шлем надел. Че, приехал, блять? Идиан, да, на такси. Помашите ручкой. Блять, ⁇ м. ⁇ м. ⁇ м. ⁇ м. ⁇ м. ⁇ м. ⁇ м. ⁇ м. ⁇ Цилиндра работает. Сегодняшнего дня больше услуг. <сöring> <сöring> вот что знаешь, когда человек боится запись проебать, бля.